Смесь. Здесь нефть у нас идет с растворителем. Дальше мы этот растворитель должны упарывать в ротном испарителе. Вот. И в конце концов в конечном итоге поручаем а, чистую нефть без растворителя. Вот в таком виде.